14 июня во всем мире отмечается День донора. В Республиканском центре крови все пришедшие могут сдать кровь, посетить праздничный концерт и получить подарки. Минобороны Российской Федерации опровергла информацию о ликвидации военных кафедр в вузах. Более того, на технических направлениях сохранится обучение военному делу. Казанский университет открывает приемную кампанию «2016». Прием документов от абитуриентов в КФУ традиционно начнется 20 июня. На новый учебный год в КФУ предусмотрено увеличение бюджетного набора. Студентка Казанского инновационного университета имени Тимирясова Зарина Мурзаерова удостоена титула «Минскромность» на международном конкурсе красоты «Жемчужина мира-2016». Победительница представила на суд жюри национальный таджик таджикс-китанец».